Нынешние власти Армении перестарались так, что широкие территории Армении передали в распоряжение азербайджанских войск. Это сепаратные зельки между Пашьяном и Алиевым. Нам отрежут дорогу в Иран. Где-то порядка 85-90% не верят э, Пашьянам. Мы не против мира. Но Азербайджан должен понимать, что есть граница. Здравствуйте, господин Баградян. Мы беседуем с бывшим премьер-министром Армении Грантом Баградяном. Вы начали новое движение объединения. Мы находимся в городе Капан. Что вы видели по дороге? Видели флаг и что-то новое? Вы постоянно ездите? Есть разница? Э, враг приблизился. Ну, Вообще-то в отношении, если вы имеете в виду Азербайджан, я такие слова не э, э, употребляю. Плохой, хороший, какой бы и не есть, это сосед. Ну да, мы видели в некоторых участках нижние власти Армении перестарались так, что широкие территории Армении передали. В распоряжении азербайджанских войск, которые уже мешают, чтобы нам, например, свободно въехать в этот город. И в этот южный прекрасный город. Конечно, мы все против всего этого. Конечно, это сепаратные зельки между Пашияном и Олегом. За счет Армении. Пашиян все сдает, чтобы удержать власть. Только лишь, или он все-таки агент. Азербайджана или Турции? Я такие слова не употребляю. Я не знаю, он агент или нет. Я знаю, что он уступает все. А что вы требуете? Что за движение? И вот э, путешествуем по всей Армении и спрашиваем людей, вы с этим согласны? И мы находим, что большинство людей, большинство людей с этим не согласны. Есть люди, которые этого не понимают. Они говорят, это делается якобы для мира. Между тем, когда ты сдаешь одну территорию, то э, противник или сосед, так сказать, в кавычках, требует еще, еще, еще. И сейчас уже переломный момент в том плане, что люди уже не верят. Где-то порядка 85-90% не верят э, Пашиняну. То есть то, что говорит Пашиян, они интерпретируют это в обратном смысле, в обратном направлении. А реально этот процесс приведет все-таки к вашему к вашей конечной цели, что Конечно, он уйдет. Мы, мы, мы уберем его. Но он не уходит установим уже Установим довольно... справедливый мир с Азербайджаном в границах, защищая наши территории, в том числе потребуя назад территории, которые сданы около э -э Капана, или дорога горис Чакатен, которую он сдал, просто подписал, сдал. Непонятно почему. Вернем территории около села Ниркинганд, которую они заняли, около села Тех и так далее. Да. Это армянские территории, это армянская, бившая армянская сцена, да. да, это суверенные территории, которые сданы э, э, подло, подло, э, коварно, сданы армянскими властями, всем, чтобы якобы добиться мира. На самом деле от этих уступок мира больше не стало, наоборот. Да. А скажите, о чем вы говорили насчет аэропорта, что... Флаг ну, а, были а, да, флаг был, это... флаги азербайджана и турции потом турцию как-то убрали это прямо в 30 метрах от аэропорта города капан в границах от административных границах города капана это также там азербайджан близок но они там углубились около трех километров на пользу так сказать, безответственностью политики почти. Вы утверждаете, что все-таки в народе что-то там сдвинулось и нет доверия, и уже нет доверия да, власти. Мы, считаем, мы именно так и считаем. Когда у вас будет митинг на площади Свобода, что вы скажете народу? То, что увидел. При... Придут. Виновжде не будут. Некуда деваться. Страна Но мы сдается, селу за селом войны... страна сдается. Скоро у нас они отрежут нам Надели путь, дорогу, нам отрежут дорогу в Иран. Вот. опасаясь всего этого, Иран, например, открыл эту консульскую службу в городе Капане. Где мы сейчас находимся? Где мы сейчас там. находимся? То есть это даже чувствует Иран? Да. В Армяно-иранская граница должна быть сохранена. Если она не сохраняется, то этот Сюник забирают себе, допустим, турецкие или азербайджанские силы. Это просто Сюник становится пластарным для нападения на Иран. А, ваша, конечно, цель образовать правительство временное. Конечно. Именно правительство или это какое-то антикризисное правительство? Нет, но это будет Что временное, именно? пока будут свободные выборы. Угу. Свободные а выборы. Вы войдете туда, и кто войдет? Как вы да, думаете, есть он, ли у я вас не думаю, я, я не рвусь что я не рвусь в Я в таком возрасте, что хочу все эти знания, и то, что я предвижу, что случится э, через год, два, три, я хочу все это передать тому, кто придет. Не обязательно, чтобы я вошел в правительство. Последний вопрос. Все спрашивают, если не Никол Пашинян, то кто? Все равно народ у вас спросит на, и на митинги, и на встречах. Мы произносим имена 50 деятелей. Все запросто могут сменить. Которые Тут вопрос даже не так стоит. Если, если, не да, Николь, Паши, если не Николь Пащан, то кто? А, а, а. А. Тут вопрос стоит, почему Николь Пащан, а не другие? Почему? почему человек, который ответить, мягко говоря, уступает, вопрос. уступает вот. все, уступает все. Вот. Вы, вы можете видеть, даже в нашей делегации есть пару человек. Люди видят нас, говорят, почему не, не вы управляете этой страной? Что это, это это это самое? Все отдать врагу, отдать врагу. Мы не против мира. Но Азербайджан должен понимать, что есть граница, есть граница. И они уже зашли дальше этой границы. А дальше этой границы означает посягаться на суверенную территории Армении и не дальше действовать. Используют все механизмы, в том числе Здесь в Сейчас армянская власть больше борется с Сюникой против местных, которые готовы все это захватиться, отвоеваться, свое, обратно. Тут же все знают, что в эпоху Советского Союза, где была граница, все знают. Господин гарант извиняюсь, но у меня один вопрос. Я сказала последний, но пусть этот последний. Вы коснулись вопроса экологии. Сегодня Лачин закрыли якобы экологи, но мы сейчас видели, что во что превратили наши заповедники. Да, да, Расскажите, я... что вы видели. Ну ничего хорошего, слушайте. А почему мы не говорим об этом? Ну Азербайджанская вот. сторона говорит как о каком-то экоциде, но на самом деле наша Сюникская область, которая э, не только э, знаменита какими-то месторождениями, но и зеленая территория, причем там 100-200-летний самый там молодой лес. Есть тысячелетние платы, вы говорили о Неркинганде, да? Неркинганд, Краснокарь. Там, кстати, а кра заказник. Краснокарь это вообще уникальная вещь во всем этом Южном Закавказе. Краснокарь, знаете, это что? Таких мест нет. Просто. Но во что превратила да. эта война? Да. Но... Почему не говорят? И вы, политики, почему ну, не нет, говорите? Говорим, почему не говорим? Говорим. Ну, как же? Ну, мы ну же, значит... здесь, мы же здесь. Именно и туда за, за, заезжали. Еще на обратной дороге будем заезжать. Спасибо большое. Вы спешите. Я думаю, у нас еще будут такие репортажи на русском языке, потому что а, многие в Азербайджане работают на информационном поле против Армении. Иногда присваивают все наше культурное и наши идеи, почему-то историю. Ну, если собственной нету, Нужно присваиваться. Поэтому мой им совет – создавайте собственную историю. Но не на нашей, а на основе нашей, да? Ну, конечно. Спасибо.